Вот. Диагональная крестовина оказалась временной. Там как раз есть отдельно врата порталы прошлого, настоящего, будущего и вечности. Каждый из проходов, помимо прочего, обладает определенным функционалом. Вот здесь вот уже надо рисовать, поэтому сейчас без каких-то подробностей. Но вы себе это можете сейчас представить на примере циферблата. Да, вот циферблат 12. Очень интересно тоже мы смотрели, знаете, да, что а, часы, которые э, ну, чудом как-то сохранилось их рисунок, изображение, даже есть реконструкция, которая в Александровском Кремле находится. Это часы, которые, если я правильно помню, Ивана Грозного, по-моему, а, которые висели на Спасской башне Кремля и которые имели 36 часов плюс еще а, ночное время, которое не считалось. То есть вообще другая совершенно мерность, да, которую вот так логически сходу непонятно к чему пришивать. Мы с этим тоже разбирались и нашли в Москве ну, совершенно удивительное отображение. Добрый час тоже об этом расскажем когда-нибудь. Это просто еще один большой кусок исследований, который был нами проведен и проверен. Вот. Так вот, а вот эта крестовина диагональная, крестовина вертикальная, да, прямая, вот эти 8 лучей в совокупности, да, дают ну, 8 или, допустим, если еще дополнительные лучи 16 лучевую, то есть, опять же, может быть, 32, но никак не 12 делений. Вот, и а, поэтому мы условно пока не будем говорить про время, это еще одна тема. Вот, мы условно предполагаем, что мы можем использовать циферблат как понятный для нас образ, который мы же ежедневно видим, где-то глаза до да упадут на часы круглые вот для того чтобы немножко с этим разобраться вот эти вот восемь направлений они отображены кроме мы говорили о храмах их проходах их устройстве до да, архитектуре И сейчас кстати любопытно что много храмов строится именно кубических нам говорят о том что используются древние чертежи вот и из всех вариантов, если вы посмотрите, современные храмы, далеко далеко не все они из них квадратные. Ну, квадрат в основании, да. А если мы возьмем тот же Саки, там в основании квадрат. Да, он имеет более сложную структуру, чем просто квадрат, но в основании там круг и квадрат Вот. А, кроме этого еще есть кресты. По крестам тоже есть тема, в частности, Кунгуров очень интересно об этом рассказывал. Когда-то мы от этого тоже оттолкнулись, ну, прокопали дальше, как нам кажется. Вот. И э, в основании крестов э, лежит именно равномерный крест без перекосов, без косой линии. То есть э, более старые кресты, которые на наших глазах изумленной публики при нас начали заменять. То есть мы сами свидетели, когда мы приезжали, находили удивительный храм с понятными правильными крестами, отображающими как раз там миры. По которым можно было читать назначение храма Но вот еще раз эта тема достаточно хорошо разработана Кулгурову, низкий ему поклон ней в основном все ложится из того, что он про эту тему накопал и рассказывает вот. эти, эти кресты стали меняться на, ну, назовем их, современные Где уже присутствует искажение этой структуры кстати, что такое косая линия с точки зрения геометрии и архитектуры, мы тоже, мне кажется, докопали, чем, почему этот крест работает по-другому, чем крест без вот этой диагональной линии. Как бы это ни интерпретировать, мы взяли, кроме этого, еще физику, математику. Да? То есть вот если убрать наши предки, вот это придумали, вот так вот они славили требы богам, вот так вот еще. Вот это убрать и смотреть так хорошо, а если просто убрать и подумать а как эта штука может работать вот если это миры, если это проходы временные если она имеет эту диагональ или какая-то из линии вытянута или крест неравномерный или допустим диагональные диагональный крест маленький а э, прямой крест большой или наоборот в чем разница если лучи острые если лучи мягкие что на концах этих лучей, а как эта штука будет работать. Если мы предполагаем, что это инструмент, который использовался совсем недавно, предположим, как один из резонаторов этого электричества, то в зависимости от структуры креста, как меняется пространство и время, как они взаимодействуют. И вот исследуя это, мы накопали много чего интересного, но об этом в следующих видео.